Человек, помоги себе сам. Это написал Людвиг Ван Петховин. А вот это написала я. Человек, помоги себе сам. Стань. Да. Человек, помоги себе сам, стань опорой себе и щитом! Человек, помоги себе сам. А другие помогут потом. Если трудно тебе не курить целый свет, это снова подставить. Крепко помню, что лучше земли Ничего и нигде не сыскать. Словно к матери к ней припади, К этим рекам, полям и лесам, К самой теплой желанной груди. Человек, помоги себе сам. Я сосчитала ступенью, было их ровно пять. Не было больше самому, как это все называть. И я назвала бесстрастно, любовью, весь этот путь от встречи той первой нашей, которую не вернуть. И до того мгновения, когда не могла сосчитать проклятые эти ступени, а всех прибыли. На зимнего никого Иду я к дядьке в гости А дядька алкоголь Он жизнь свою пропил Шагаю я по тропке Шагаю через мостик Ну, мостик это громко, дощечки без перей У дядьки пусто в доме Уехала старуха А нынче именин А сердце чем согреть А нынче он, конечно, как и всегда Под мухой И Красова прочтет ее, И песни будет петь мне грустно-печально в его холодном доме. И если откровенно, не хочется идти. Но думаю, а если, ну кто, скажите, кроме? К нему летишь пьянчушкам, конечно, по пути. Ему несу в пирог с вареньем сладким. Но жизнь его вареньем увы, не подсластить. Он скажет мне, вот видишь, все у меня в порядке. А чаю не хочу я, я водку буду пить. Мой дядька, дядька Коля, был вот правда алкоголик. Но на его могилке весной цветы цветут, и никуда не деться. Мне сердечные боли. Одним кукушки плачут, да его кидают. Послушаю капельный звон весенний. О, как я этим меком дорожу. Шепну ему, остановись мгновение. Течет река мгновений и минуты. Мурлочит кошка, извинят капель. Мне кажется, что ангел поет. Великий пост последней недели. Когда это было, не знаю. Какие, какие года, цвели все черемухи в мае, Звенела и пела вода, на веточке юного клена, Скворец о любви распевал, а где-то мальчишка влюбленный Стихи вдохновенно читал, и женщина май вспоминает, До света уснуть не могла, когда-то было, Не знаю, какие такие года.